Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Валкон и я Вечезар. Сегодня мы поговорим с вами о знаках. О знаках, которые используются спецслужбами, ранее использовались нашими предками. И какую, какой смысл они несут и зачем они нужны. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Во-первых, хочу вам напомнить, что в беседах с Борисом Константиновичем Ратниковым много говорили как раз о тех о людях, которые служат в специальных войсках, в том числе и в группе Альфа, в том числе и в Эмпил, и так далее, и так далее. И те, которые служили в Афганистане, служили на нашем Кавказе во время боевых действий, и многие из них использовали на шевронах символы наших древних предков или богов, которые несли в себе определенную силу. Или так считали наши воины, что вот это, этот символ, этот знак имеет обережную силу. То есть он его защищает от э, пули, защищает от неудачи. Борис Константинович не раз говорил о том, что без Бога, без Бога в словах, без упоминания Бога никто не шел в бой. Потому что только он спасал людей и в данном случае воинов от пуль, от снарядов, от мин. И впрочем давал удачу и успех. И вот та сила, которая заложена в наших древних символах, в том числе рунических символах, и используются в данном случае, о котором мы сегодня говорим, в службе Альфа, где спецназ использует рунические символы. Одним из символов, которые используются в спецназе, называется руна света, так называемая, но похожая на S, как ее принято изображать в латинском алфавите. И эти, эта руна она обозначает как раз перуницу, Перуница – это вот освещение себя силой света Перуна. Когда вы помните очень такие знаки, знаковые вещи, которые используют практически все священнослужители. Еще раз хочу напомнить, что важное значение имеет как раз вот эти мелкие-мелкие детали, о которых мало кто знает. Когда вы складываете, например, крест, за что в казнили, вот осеняли себя вернее двуперстием. Что это обозначает? Мы в ведической концепции здоровья рассказывали по энергетическим каналам, о энергетических каналах. И какое значение каждый пальчик имеет в здоровье человека, где сток энергии, по каким каналам идет энергия. Так вот, вот эти символы и обозначают, например, перуница. Осеняя себя перуницей, волей своей, родом своим, и замыкая эго на половую систему и сердечную, сердечный пальчик открывая, мы тем самым осеняем себя перуницей. То есть освещая чело от мыслей дурных, освещая глаза свои, чтобы мы видели только прекрасное, и уста от хулы. Вот что это обозначает. И каждый вот этот знак, в данном случае, который спецназ использует, несколько рун, которые обозначают Силы, несущие мир свету. Или свет и мир. И так далее, и так далее. В данном случае руны обозначают определенную энергию, которую они излучают. Я хочу напомнить, что вот вся наша технология, которую мы а, ввели в мир а, под названием нейтроник и прочие антенны, которые мы делаем, они как раз основаны на той рунической письменности, которая была у наших предков. И каждый знак как антенна. Попадая на него любая, любой вид энергии, он переизлучает. То есть ту энергию пространство излучает, которое создает определенное поле. На нашем канале Техногон мы очень подробно рассказывали как раз о принципе действия антенн, которые олицетворяют собой символы. И вот на эту антенну, как символ, попадает любой вид энергии, попадает любой вид энергии. И он начинает переизлучать, Создавать вторичные поле, которые воздействуют на пространство, воздействуют на живую и неживую природу. В данном случае почему спецназ использует определенные виды рун? Они создают определенное поле. Можно его называть пси-полем, защищающим как раз воина от тех негативных воздействий, которые могут на него быть оказаны. Вспоминаем слова Бориса Константиновича чаратникова о том, что как раз на древних ведических принципах основано ясновидение и дальновидение, как занимались вот описанные случаи в книге Псивоины, которую написали Рубель, Савин и Ратников в содружестве с американскими коллегами, где четко показано, что вот те вхождения в измененное состояние сознания, оно позволяет получить любую информацию с любого объекта, если будет готов человек, подготовленный, подготовленный как раз вот войти в это состояние измененное сознание и получить с любого объекта информацию. И первым шагом к познанию и к тому, чтобы овладеть данными навыками и умениями, служит как раз та наука, которая называется биолокацией. Мы проводим семинары в нашем доме позволяем научиться элементарным навыкам по использованию рамок и маятников для того, чтобы как раз определить, что такое хорошо, что такое плохо, какое питание кушать, как построить дом, как разбить сетку Хартмана, разбить и определить точки геопатогенности или найти воду в данном случае. Всему этому мы учим на наших семинарах. Пожалуйста, приезжайте. Вот эти древние практики, они перешли в нашу современную жизнь в виде тех же как раз символов, используемых спецназом. Можете посмотреть на нашем канале передачу с Сергеем Деминым, где мы рассказывали о характерниках, о сворожем спасе, о характерном спасе, о казачьем спасе, которым обладали воины. Казаки вообще это воины. И продолжатели дела казаков это те же службы специальные, в том числе и спецподразделения Альфа, о которых мы сегодня с вами говорим, которые используют древние рунические символы для того, чтобы сберечь свою жизнь. Это главное. Прошла информация о том, что Патриарх Хирилл очень был недоволен тем, что вот в специальных наших службах используют древние, он говорил, языческие символы. Еще раз хочу напомнить, я не раз об этом говорил, что язычество Древней Руси, и напоминаю вам, Рыбаков написал об этом книгу свое язычество Древней Руси, это неправильное слово. У нас не было язычества. Язычник это тот человек, который пришел из-за границы, не умеющий говорить на русском языке. И его называли языце, язычником. Тот, который не понимал образа жизни и слов тех, которые здесь... То есть, речь, которую использовали наши предки. Поэтому его назвали язычником. А ныне это язычество почему-то прилепили нам. Ну, с какой стати? Считаю, что это неправильно. Поэтому наша древняя ведическая православная вера... И не религия, а вера, она несет в себе много-много а, знаний, огромный пласт знаний о человеке, о вселенной, о космогонии в данном случае. И эту космогонию и знания используют следующие люди, в данном случае те а, специальные подразделения, которые понимают смыслы данных знаков и смыслы данной космогонии или древних знаний, которые нам передали предки. Носителями которых они, видимо, и являются. Кстати, о космогонии. Константин Давженко спрашивает в предыдущем нашем ролике о сказках. А что такое игла Кощей? Где он ее прятал? Смерть находится на конце иглы. Игла спрятана в яйцо. Яйцо в утке и так далее. Это те пространства, в которых прятал Кощей свою смерть. Это чертоги. Это космические корабли. Возможно, земли, в которых он скрывал в пространствах, защищая энергетическим куполом, для того, чтобы не добрались туда недруги, которые хотели ему навредить. Вот в данном случае это символ. Мы же знаем все. И та же традиция наша говорит, что в принципе смерти нет. Есть только переход из одного состояния в другой. Суть небесного имени заключает в себе судьбу небесную. Как раз я напоминал в одном из роликов о том, что имя небесное и имя земное есть. Вот при наречении как раз касаемся этого. Что имя небесное открывает суть души человеческой, присутствующей в духе его. И она, если вдруг кто-то узнает имя духовное, то есть небесное, то очень просто с ним можно было справиться. Это вот... Маги об этом говорили, что если он узнает имя другого мага, то он его может победить. Это вот из таких легенд, о которых много где написано. Можем посмотреть на шлемы, которые используют смецназ. На одной из фотографий, видите, Коловрат обозначает движение против Солнца. И он несет в себе энергию набора определенной жизненной а, силы а, в человека. А посолонь... Посолонь ⁇ по это отдача. Посолонь, когда движение идет, то это отдача в мир. Поэтому символы все имеют определенные значения. Во всех символах они есть посолонь и коловрат. То есть многие символы, которые используются а, в начертании, они могут быть, а, ну, как говорят, с плюсом и с минусом. Но плюс и минус обозначает это набор энергии или отдачу энергии. Поэтому важно как раз смотреть на то, Куда направлен поток энергии? Потому что все в мире это движение энергии потоков. И этими потоками, когда воин управлять мог, он мог в принципе управлять и людьми, и стихиями. А это были как раз характерники, владеющие ворожим спасом. Та технология ведическая, о которой Борис Константинович говорил, подразумевает, в себе то, что человек, только бескорыстно служащий Родине, мог использовать эту технологию и получать любую информацию э, от другого человека. Ну, в данном случае он рассказывал о том, как э, считывали с президента США, информацию получали. И когда оператор, его фантом подходил э, к душе человеческой к президенту США, и там защита стоит. И эта защита, те же фантомы спрашивают, а ты кто? А он говорит, я совесть твоя, поговори со мной. И вот эти все фантомы рассыпались, и тогда можно было общаться, получать любую достоверную информацию. которая, впрочем, потом проверялась разведчиками, спецназом, с дипломатических органов. И когда этот анализ делался, то уже принималось решение по тому или иному случаю. На этом все, с вами был Вечезар и Вести Валкон. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии. До новых встреч!